Привет, меня зовут Николай Ившин, в этом видео мы поговорим, что такое пассивный доход и как увеличить свой капитал. Обязательно досмотри видео до конца, я тебе дам таблицу, где ты можешь составить свой план по пассивному доходу и увеличению своего капитала. А сейчас подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, подключай колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Для чего вам нужен свой капитал? И для чего вам нужен пассивный доход? Вообще пассивный доход обычно нужен для того, чтобы перекрывать свои постоянные затраты. Например, у меня 100 тысяч затрат там, на еду, коммуналку, на бензин, там, на какие-то мои передвижения, на одежду, на обувь. В общем, в месяц трачу я 100 тысяч. А мне нужен капитал, который будет давать мне этот процент с учетом того, что инфляция не сожрет все мои денежки. И мне хватит этих 100 тысяч ежемесячно на всю мою жизнь. То есть я смогу уже не работать. Итак, я подготовил вам таблицу да, специально под этот случай когда например вот здесь у меня постоянные затраты 100 тысяч рублей доходы например сейчас там 100 тысяч затраты например 50 и я могу оставить себе 50 я делаю например какой-то вклад там в банк либо в федеральный займ где у нас там есть 8 процентов годовых и чтобы было все наглядно, я сделал инфляцию 4%. То есть сама, сама ставка у меня будет 4%. Ну, например, 30 миллионов умножить на 8% делить на 12 месяцев будет 200. Половина у нас будет сожрать инфляция, поэтому я ее не буду здесь учитывать. Итак, здесь вот 30 миллионов, 100 тысяч я получил, что 30 умножил на 8 минус 4 и разделил на 12. 100 тысяч рублей. Итак, чтобы нам накопить 30 миллионов рублей, нам нужно получается 30 миллионов, разделить на 50 тысяч, мы получаем 600. 600 месяцев нужно откладывать по 50 тысяч, чтобы мы накопили нужную сумму, чтобы у нас был пассивный доход. Это 50 лет. Вы подумаете, блин, как все плохо, да у нас нет 50 лет, чтобы откладывать эту сумму, мне уже там 48, да? что мне делать. Вот. Но для этого я подготовил вам специально такую тему, как сложный процент, она у нас идет ниже. Вот здесь у нас, допустим, первый месяц, это наша ставка 4% годовых. Мы выкладываем первый месяц 50 тысяч, под 4%, у нас за первый месяц выходит 167 рублей. Дальше мы к этим нашим 50 тысячам прибавляем еще 50, и эти 167 рублей, в общем, у нас получается 100 тысяч 167 рублей, они уже дают 334 рубля. И так далее, дальше у нас получается уже к 100 тысячам прибавляется 150, еще 50 тысяч, плюс 334, и уже у нас получается 150-500. И так далее. Я протянул здесь формулу, чтобы вы могли видеть. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. И а, тот же самый инструмент уже нам дает а, такую штуку, что нам нужно копить не 50 лет, а 27,5 лет. Но ну, согласитесь, это уже ну, как бы почти в два раза меньше. То есть, если мы используем сложный процент, а, то у нас практически в два раза меньше да, там, срок накоплений. Опять же, это нас, например, не устраивает. Да, мы не хотим копить 27 лет. Тогда нужен нам более рисковый какой-то актив, где мы можем, например, вкладывать, там, например, я сделаю здесь 7%, да, вот 7% и уже картина становится намного другой, то есть мы уже зарабатываем наш капитал на 259 месяц, это делить на 12, да, там давайте здесь сделаем 7%. Вот. И опять же, да, там многие меня будут спрашивать, да, там, а как найти такой процент, таких процентов не бывает, и еще что-нибудь. Я могу сказать честно, бывает, бывает в разных бизнесах, бывает в стройке, бывает там в бизнесе на такси, бывает в собственном вашем бизнесе. Но мы не хотим рисковать, да, мы хотим вкладывать в депозит, и чтобы у нас процент был там как в суперрисковых каких-то инвестициях. Единственное, ну, по риску я могу сказать следующее, лучше инвестировать в те темы, в которые ты знаешь, соображаешь либо у тебя там есть проверенный партнер либо а, какой-то там ну, знакомый близкий да который уже в этой теме преуспел либо ты учился на эту сферу или ты готов рискнуть в общем своими ну, деньгами чтобы получить больше процентов а, ну например когда мы покупаем например квартиру на котловане, продаем ее готовую да мы можем там за 2-3 года получается а, ну, увеличить свой капитал ну, пускай будет в два раза за 3 года это получается плюс 33 процента к вложенным деньгам согласитесь если мы так будем инвестировать то у нас получится а, накопить все еще гораздо-гораздо-гораздо быстрее. Можно несколько тем, да, пока у вас идет там, стройка, вы можете вкладывать в депозит или там, федеральный займ. Или вы, например, вкладываете там, третий свой поток, например, в какой-то собственный бизнес. И получается, у вас есть несколько ручейков там, долгосрочные в виде квартиры, которые на этапе строительства. Собственный бизнес да, там какой-то краткосрочный среднесрочный. Например, депозит вы вкладываете там, на, допустим, на год, на полтора года с, в общем с накоплениями. Итак, в этом видео я рассказал, что такое пассивный доход, как приумножить свой капитал, что такое риск если у вас есть еще какие-то там темы для обсуждения где вам нужно посчитать что-то либо оценить риски либо вы там хотите что-то накопить пишите обязательно в комментарии также вы можете написать в комментарии хочу вот эту таблицу она называется пассивный доход и напишите обязательно свою почту либо будет ссылка по подписание в этом видео и вы получите эту таблицу а сейчас подписывайся на канал ставь лайк этому видео ставь колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски для меня это очень важно Далее переходи на мой канал, там очень много полезного видео для предпринимателей по управлению финансами.